Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова, тренер ЛФК Пилатеса, эксперт в области здорового образа жизни и нейрофитнеса в студии активного здоровья. В этом году моему YouTube-каналу исполняется 10 лет. 10 лет – это более 400 видео. Это почти 2 миллиона зрителей. Это 20 тысяч клиентов, которые занимаются по моим урокам. И это ваши вопросы, на которые я отвечу в моем новом видеосборнике «Маленькие секреты активного долголетия». Сейчас я себе представила человека, который сидит по другую сторону экрана и говорит «Но это твои достижения, это твои 10 лет, а мне это какая польза от этого?». Так вот, дорогие мои, дело в том, что основная изюминка моего канала – это движение. И Active Life ⁇ это моя философия, а Active Pro ⁇ это выполняете упражнения правильно. Поэтому я вам предлагаю сейчас подниматься, позаниматься вместе со мной. Ну и пока мы будем с вами выполнять разминку, я вам расскажу, что интересного ожидает вас в видеосборнике ⁇ Маленькие секреты активного долголетия ⁇ Готовы? Поехали! Итак, выстраиваем тело. Ставим стопы вежденных плеч, носки скрываем на 45 градусов и начинаем выполнять переход вправо-влево. колено стремится к пальцам ноги. Я думаю, что каждый из вас оценил необходимость движения, потребность движения, особенно в период режима самоизоляции. Вот почему в сборник Маленькие секреты активного долголетия я включила, во-первых, конечно же, упражнения. Советы, рецепты, добавим разворот корпуса. Во-вторых, я включила аналитические, аспектные обзоры. Ну, например, как справиться со стрессом, как правильно выбрать тренировку с учетом собственных физических данных, как достигать цели, ну и многое-многое-многое другое. В-третьих, вы можете протестировать Кроме этого вы можете позаниматься со мной по видео урокам, заказать консультацию, ну и конечно же задать новые вопросы. Все это поможет нам в некотором смысле быть готовым к любой ситуации, в которой мы можем оказаться в будущем. А сейчас меняем положение. Оп, вот такой вот. Развернули таз, развернули грудную клетку и вытянули сволоту туда вверх за рукой Удержали сборник адресован тем, кто серьезно и осознанно относится к своему здоровью. Меняем сторону. Кто уже понял, что счастье, здоровье, благополучие, гармония внутренняя во многом зависит от него самого. Оп, центр. Уходим вниз прия, подкрутили таз и раскачались. И кто уже понял, что чтобы быть в хорошей физической форме, Недостаточно просто ходить в спортивный зал и выполнять какие-то упражнения. Иногда достаточно всего одного упражнения, ну, например, как это, да, которое дает возможность взять, раскрыть, проработать, разогреть козобедренные сутки, чтобы достичь нужной цели. Как это выполнить? Все очень просто. Переход. Нужно научиться слушать, слышать себя и контролировать. Контролировать свои эмоции, мысли и, конечно же, уметь контролировать тело. Почему я беру на себя ответственность рассказывать вам об этом? Потому что на сегодняшний день я знаю о здоровье и долголетии, и гармонии немножко больше, чем знаете вы. Мой практический опыт в этой области 25 лет. И я хочу поделиться этими знаниями с Вами. Мой видеосборник я начинаю ответом на вопрос, который получила в комментариях к одному из последних видео. Звучит он так – расскажите о себе. За последнее время на канале появилось очень много новых зрителей и подписчиков, а значит самое время познакомиться. Но это тема следующего нашего видео, так что не отключайтесь. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчики, чтобы не пропустить новые маленькие секреты активного долголетия. До встречи, друзья!